Приветствую вас представители знака Зодиака Скорпион Посмотрим сегодня основные события февраля месяца с Чем они у вас будут связаны, ну и в принципе весь фон событий Начнем с того, что начало месяца обещает быть достаточно легким для вас, интересным Потому что Венера будет находиться в вашем пятом доме И она будет формировать благоприятные аспекты к узлам То есть может принести какое-то судьбоносное, приятное, неожиданное событие также с 4 по 6 будет формироваться полнолуние, оно будет во льве, для вас оно будет образовывать квадрат напряженный, и плюс еще там будет квадрат от Венеры к Марсу. То есть, это такие немножко напряженные эмоционально дни, постарайтесь ни с кем не ругаться, не ссориться, потому что могут быть конфликты. Конфликты из-за денег или конфликты на сексуальной почве. В общем-то, тут что-то такое ну, всего лишь три дня, но я думаю, их можно легко перетерпеть. 7-8 где состоится благоприятный аспект от а той же Венеры к Урану. То есть у вас будет аспект из пятого дома любви в дом партнерства. Это примирение, это приятная встреча, приятное знакомство, это очень важные удачные договоренности. 10-11 Меркурий соединится с Плутом то для вас эта тема третьего дома возможно какие-то встречи важные решения связанные с документами с, те, с докум... любой технической документацией с э, автомобилями с техникой но что-то будет решаться причем это может быть знаете как коллективное решение также 11 числа у нас Венера, вернее в Меркурии, переходит в Водолей. Водолей для вас это символический четвертый дом, а это значит, что будет очень много разговоров, передвижений, связанных с вашим семейством. И я думаю, что важно в этот период быть... Максимально оригинальными, максимально сплоченными дружба на первом месте, дружба сотрудничества, любовь то есть помогать ближнему своему, если это необходимо. Еще с 14 по 16 здесь вообще будет шикарный аспект, и он может привести как к. И к зачатию, как и глубокой влюбленности, любви. Вы будете очень романтичны, очень насыщенными, приятными впечатлениями. Знаете, у вас будет буквально голова в облаках, и будете настроены на такой, знаете, романтический лад. Это также период хорош для творческого вдохновения, особенно для тех, кто занимается музыкой или пишет картины. Это может быть приятная встреча с любимыми, с детьми. Может кто-то встретить в этот период где-то своего любимого человека, познакомиться. Главное не сидеть на месте, а проявлять хоть какую-то активность. Также с 15 по 17 будет формироваться аспект от Солнца к Сатурну. Это в вашем четвертом доме. Ну, вероятнее всего вам придется взять на кого-то из ваших близких ответственность. Нужно будет что-то решить, решить какое-то очень важное дело. Собраться и сделать. Возможно, вам не хотелось, но так все служится, что все получится. 17-18 будет также образовываться аспект от Меркурия. Смотрим, где ваш Меркурий. Он в доме семьи и идет к Юпитеру. Юпитер у вас в доме здоровье и работы. Во-первых, это благоприятные условия для этих сверхдеятельностей. Если у кого-то что-то там мучило по здоровью, наконец-то получится что-то разрешить, там вылечить, закончить, излечить и что-то что-то будет сделано, очень важное для вас. Также это будет шанс по работе. Здесь видите рядом Хирон, а Хирон он всегда все расширяет. Может быть возникнут варианты, больше будет заказчиков. Ну как-то идет помощь очень хорошая к вам по этим темам 18 числа солнце перейдет в рыбы значит с 18 вы немножечко расслабитесь и больше вам как-то захочется наверное пребывать в неком таком Легком, приятном тумане, а может быть, поскольку рыбы ⁇ это еще 12-й заключительный знак, кто-то углубится в изучении психологии, эзотерики, кому что интересно, а кто-то просто захочет немножечко морально, эмоционально отдохнуть. 8-19. Вернее, 18-19 Венера будет образовывать благоприятный аспект Плутону. Это выгодная сделка, крупные финансовые поступления, это любовь, это что-то очень важное будет в вашей жизни, очень чувственно, очень важно. Если это романтическое свидание, то вы его запомните надолго. Может быть по получению какой-то финансовой суммы, на которую вы даже не рассчитывали, от кого-то из ваших близких, может быть, даже и от детей будет приход или за ваше творчество, например, можете получить, будет оценено по достоинству 20 числа состоится полнолуние, извините, новолуние в Рыбах. Рыбы ⁇ это ваш пятый дом. Возможно, произойдет какое-то обновление в сфере любви, в эмоциональной сфере. В этот же день Венера перейдет в Овен. Овен у нас знак очень темпераментный, импульсивный. Для вас эта энергия она очень близка, поскольку Овен и Скорпион управляется Марсом поэтому вы будете себя чувствовать очень уверенно и для тех, кого интересует хорошо заработать, то вот воспользуйтесь пожалуйста периодом, начиная с 20-го хотя у вас тут и раньше будут предпосылки но вот Венера войдет 20-го, это значит, что вы будете привлекать к себе и кучу клиентов и кучу интересных предложений и благодаря вашему напору вашему огромному желанию, интересу, движению вперед, то что-то у вас получится, и причем успеха не заставит себя долго ждать. 20-21 напряжение между Ураном и Меркурием. Значит, здесь конфликтная ситуация или очень спорная ситуация, переживание за кого-то из вашей семьи, но Тут надо будет подключать, может быть, еще чью то помощь. Ну, то может быть, знаете, сложная ситуация с кем-то из членов вашей семьи. И, может быть, нужно будет еще, да, кому-то, кого-то привлекать для помощи. Ну, а, типа, в одиночку не справитесь. Ну, может быть, справитесь, но с большим трудом, если проявите максимум усилий и настойчивости. Ну, и конец месяца закрывается сходящимся соединением Венеры с Юпитером в вашем шестом доме работы поэтому и здоровья поэтому здесь и выздоровление конечно может быть и очень хорошие какие-то условия связанные с вашим трудом и множество каких-то очень важных контактов поэтому Желаю вам, чтобы все исполнилось в самом лучшем виде. Сейчас сделаю для тех, кому интересно на Таро коротенький ответ на вопрос, какое главное событие ожидает представители знака Зодиака Скорпион в феврале. Так, у меня выпала дама, солнце и ключ. Сами по себе эти три карты означают, что какое-то очень важное решение в вашей жизни будет связано с некой дамой. Она будет ключиком к, ко всем важным решениям. Или же вы сами, если вы дама, сможете подобрать ключик к, любому, к любой двери. И по солнцу вы будете очень довольны и очень счастливы к полученному результату. Чему вам желаю, подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.